Всем привет, с вами Александр. Нахожусь на Курской косе. И сейчас я буду измерять температуру воды в Балтийском море. Примерно в двух километрах отсюда уже литовская граница. Здесь не так много людей. Потому что до сюда еще нужно добраться. О, водичка такая довольно-таки прохладная. Ну, я не скажу, что ледяная. Но не очень. Смотрите, вот желтая вот эта грязь. Это, ну, как я слышал, что... Это цветет сосна, и поэтому вот такое вот море. Но здесь оно еще не очень желтое, а вот в других местах вот это вот сосновой пыльцы гораздо больше. У меня уже немножко ноги занесли, давайте сразу мерить температуру, а то я перейду купаться. Ой, прохладненько. 7 июня, и такая холодная вода, я даже говорить нормально не могу. Сейчас окнусь. Ой, прохладненько. Так, что показывать? Показывает у нас штат градусов, ну нет, ну, мне кажется, градусов 15. Ох, хорошо, хорошо. Красота, я привез сюда туристок, вот они где-то там купаются, а я отошел подальше. И смотрите, вот там вот дальше вообще людей почти нет. Вот вдалеке находится выход пляжа со стороны стоянки высоты эфа. Вот там людей гораздо больше, а потом вот уже мало Потому что не подъехать никуда, вот только вот в этом месте можно подъехать не стоянка маршрута озера Лебедь Ну, наверное, там, может, и можно где-то подъехать там, но не знаю Не знаю, не могу точно сказать, возможно, но людей там вроде бы нет Сейчас С головой кнусь Хорошо, давайте посмотрим температуру Плюс 17 градусов. Вот это честная температура. На самом деле, вот реально. Вы можете убедиться. А не то, что теплая, холодная. Кому теплое 17 градусов, кому холодная. Девушки говорят, что в Зеленоградской воде бы холоднее вода была. Они здесь потрогали, говорят, что теплее. Сейчас еще вкус уже стало нормально. Кстати, приезжайте к нам на Полтавский море. Оно очень теплое, плюс 17 градусов. Кто хочет поехать со мной на косу, пишите мне в Инстаграм или ВКонтакте. Все, вот плюс 17 градусов, может быть чуть меньше, больше 16,5. С вами был Александр с Курской косы.